Не походи, а постой, я ведь не все сказал, ведь нет, не будь со мной, Я ведь люблю тебя. Милая, милая, младкая, плотная. утром ты для меня. Солнышко ясное Ты приходи ко мне, я буду ждать тебя Даже во снах твоих буду с тобой всегда Милая, милая, ладкая, нежная Вечером для меня ты лишь моя луна Не уходи, постой, дай поцелую вновь Буду любить тебя, милая, нежная I am